За рулем, да, Имею. Он не заведен. Во-первых, во-вторых, у меня есть права блядь, категории Б. Да? Да, Он Он ну, продемонстрируй мне. Давай. А дома. Я не, не, я, не обязан с собой носить-то. Обязан. Не обязан, я не за рулем. Обязан. Я не за рулем, схуяли. Фотографию покажи. Я не за рулем. Фотографию. Я не за рулем. <систит> <систит> а где ты нахуй? Черт. Перед рулем, блядь. Ирина, Первая, вторая, третья. Че тебе у меня права есть? Смотри. Первая. Вторая. Четвертая. М, пятая задняя. Полицейская разворот. Где задняя?